Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Атолл-90F» «Открытие смены. Утренний X-отчет». Для открытия смены на кассовом аппарате Atoll 90 f необходимо из выбора нажать «1.1. Итог». Дождаться появления четырех нулей. Нажать еще раз. Итог. Смена будет открыта.